Всем привет! И сегодня я покажу перчатки с защитой от порезов. Это защитные перчатки, в которых смело можно заниматься домашними делами, готовить на кухне или ухаживать за растениями в саду. Ваши руки будут в полной безопасности. Эти перчатки отлично защитят руки от любых случайных порезов. Садятся комфортно, к телу приятные, сделано все аккуратно и качественно. Плотная вязка хорошо защищает, движение никак не сковывает. Я на свою руку взяла самый маленький размер S. На перчатках есть этикетка, на которой указан бренд, размер и уровень защиты. После использования перчатки можно постирать и они будут выглядеть как новенькие. Характеризуются хорошей износостойкостью. Перчатки пришли аккуратно упакованные, без постороннего запаха. На каждой перчатке имеется специальная петелька, за которую их можно повесить на крючок в гараже или шкафу. Это идеальная замена обычным рабочим перчаткам в тех областях, где существует риск столкнуться с чем-нибудь острым и опасным для рук.